Экзамен. Название человека и гражданина для всех и каждого. Долго не решалось, как говорится, врубиться в тему голосования по-жесткому, но читатели буквально завалили требованиями разложить все по полочкам и показать пальцем туда, зачем, почему, кому и как поступать. Ну что же, раз этого не избежать, то буду предельно нейтральной в личных комментариях и предоставлю каждому прочитавшему эту статью сделать свой сознательный выбор человека и гражданина, понимающего и принимающего на себя всю ответственность за сделанный выбор. Что стало особенно важно в свете увиденного во время парада сегодня, 24 июня, где, как мне показалось, знамя победы пронесли свернутым, как трофей. Возможно, виной тому ветер, с которым не справился знамена... знаменосец. Российский флаг на черном, сатанинском, древке доминировал над ним, а парад войск открыл взвод с белыми капитулянскими флажками на штыках. Сигнальные флажки на штыках почетного караула в цветах российского триколора, то есть красного, синего и белого цвета, но впереди белые. После чего некоторые мои читатели начали утверждать, что далее по канонам, по канонам символизма шли войска с советскими знаменами, сдающиеся в плен. Но это как сказать... Из области символов и знаков и домыслов тут не мне судить, как говорится. Подождем комментарий Андрея Девятого. Возвращаясь же к теме статьи, прежде всего стоит помянуть найденные мной интересные ролики, отражающие интересные выводы и точку зрения их авторов в попытке, насколько возможно объективно и непредвзято представить свой взгляд и понимание по теме голосования за поправки. Я выношу на суд читателей без своих комментариев. Это только часть мнений, появившихся в последнее время. А сколько других? Их не перечесть. Что ж, авторы имеют право на свой взгляд и аргументы. Мы же приступим к скрупулезному анализу. Он будет долгим и сложным. Зато в нем не будет никаких поверхностных или неаргументированных оценочных суждений, только выборка положений из законных документов, прав титулов, актов, фактов и подтвержденных аргументов, собранных из находящихся на сайте и ином свободном доступе официальных документов советских военных властей. И все только ради того, чтобы каждый прочитавший смог самостоятельно и ответственно сделать выбор, ибо никакого желания манипулировать убеждать, агитировать и, правда, загонять железной рукой к счастью кого-либо у меня нет. Начнем, пожалуй, с того, что 1 июня 2020 года был выпущен указ президента Российской Федерации номер 354 об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу Одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации, по которому дата 01 июля 2020 года определялась как дата проведения общероссийского голосования по вопросу изменений Конституции Российской Федерации, который имеет отметку UCC, как штрих-кода, как недействующего акта на том основании, что значит 1. Отсутствует федеральный закон об общероссийском голосовании. 2. Президент Российской Федерации не имеет прав, полномочий и, и инициативы на проведение референдума или общенародного, всенародного голосования. 3. Указ президента Российской Федерации номер 354 от 1 июня 2020 противоречит. Федеральному закону от 4 марта 1998 года номер 33 фз о порядке принятия и вступления в силу поправок Конституции Российской Федерации. 4. Указ президента Российской Федерации номер 354 от 1 июня 2020 не соответствует Федеральному конституционному закону номер 5 ФКЗ от 20.06.2004 о референдуме Российской Федерации, запрещающего выносить на всенародное голосование вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти. 5.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 Указ президента Российской Федерации от 17 марта 2020 номер 188, о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, получил государственный регистрационный номер, как не опубликованного в официальной печати. 7. Указ президента. Российской Федерации от 25 марта 2020 номер 205 о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации получил государственный регистрационный номер, как изменяющий неопубликованный нормативный акт. 8. Заключение от 16 март 2020 года номер один 3 конституционного суда рф о соответствии положениям глав 12 и 9 конституции российской федерации не вступивших в силу положений закона российской федерации о поправке конституции российской федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного закона в связи, в связи с запросом президента Российской Федерации получила государственный регистрационный номер, как не действующее и не опубликованное заключение, так как нарушен и не исполнен. Порядок его официального опубликования. Отсутствуют опубликование в российской газете, собрании законодательства Российской Федерации и вестники Конституционного суда Российской Федерации. 9. Вопрос всероссийского голосования поставлен в отношении изменения Конституции Российской Федерации, а также... Не внесения поправки по закону. 10. Вопрос всероссийского голосования об изменении Конституции Российской Федерации незаконен и нелегитимен. 11. Бюллетень и поставленный вопрос для общественного голосования недействителен, незаконен и не соответствует требованию закона, и предусматривает внесение поправки, а не изменение Конституции. 12. Следовательно, проведение общероссийского голосования не может по федеральному закону быть назначено ранее, 02 июля 2020 года, а проведение очного и электронного дистанционного голосования и его результаты являются заведомо ничтожными и недействительными. Не, и не Следовательно, проведение и результаты общероссийского голосования по указу президента Российской Федерации No354 об определении даты проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации незаконны, нелегитимны, не имеют юридической силы и не будут введены в действие для правоприменения в правовой системе Российской Федерации. При этом Конституция Основной закон РСФСР от 1978 года и Конституция Российской Федерации, как уставное уложение, не предусматривают такой порядок своего пересмотра, как принятие текста новой Конституции на референдуме или неким иным общероссийским голосованием от слов «совсем» и «никак» и «никогда». Далее следует напомнить, что неконституционный государственный совет СССР 1991 и Российская Федерация 1990 выступили продолжателями Российской Республики и ее правительства от 1 сентября 1917 года. Заявились, что и их предшественникам, Является Временное правительство России, Революционных военных советов и РСФСР 1917-1924. Получается, Государственный совет СССР 1991 стал выступать органом власти СССР, действующим по Конституции СССР 1924 год а Российская Федерация стала представлять Государственный Совет 1810-1917, как действующий по Конституции РСФСР 1925 года до избрания Верхней Палаты Парламента Российской Федерации. Его будет замещать Совет Федерации, существующий при президенте СССР и создание Нижней Палаты, Государственной Думы Российской Федерации. Как вам такое? Далее. Президент Российской Федерации и закон Российской Федерации от 14 марта 2020 номер 1 ФКЗ о поправке Конституции Российской Федерации, о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирование публичной власти де-факто реставрировали, возобновляли деятельность, права, полномочия и правомочия правительствующего Сената в Российской империи как высшего государственного органа законодательной, исполнительной и судебной власти Российской империи, высший орган государственной вла власти и законодательства, с 19 февраля 2 марта 1711 года, учрежденного императором Всероссийским Петром I как Государственного Совета Российской Федерации, принадлежащего наследникам вице-короля Московии как римскому консулу Московии в 2020 году, когда император Всероссийский Петр I был вассалом потомка иезуита Израиля Орий 1658-1711 год. Как учредителя Российской империи, владельца тронора Всероссийского в составе иезуитских владений. Как сюзерена самодержца Всероссийского Петра I, чтобы признать всех российских подданных их потомков, как российских граждан, холопами, крепостными, поселенцами, каторжниками, больными и нищими, крестьянскими, обывательными и живым, говорящим, трастовым имуществом, тягловым народом. Вот так и не меньше. Но специальный военно-политический орган СССР заявил, что президент и законодатель Российской Федерации нарушили декрет наркома о суде номер 1 от 22 ноября 5 декабря 1917 года, распустивший правительствующий Сенат в Российской империи. Президент Российской Федерации и законодатели стали вождями гражданской войны против верноподданных граждан СССР насаждающие вместо советов римские публичные органы власти, и они попадают под действие декрета Совдаркома о аресте вождей гражданской войны против революции. У 28 ноября 1917 года ответственный по законам СССР от 1958 года о государственных преступлениях о военных преступлениях, как для установленных военных и государственных преступников СССР. Далее. Специальный военно-политический орган СССР заявил, что указ президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года, номер 354, об определении даты проведения всеросс... общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию российской федерации будет иметь такую же силу ненормативного акта как и указ президента российской федерации от 15 октября 1993 года номер 1633 о проведении всенародного голосования по праву по проекту Конституции Российской Федерации, государственный регистрационный номер такой-то. Военные власти СССР еще раз заявили и напомнили, что все изменения в, в проект Конституции Российской Федерации вносятся по результатам всенародного референдума, а результаты назначенного всероссийского голосования плебисцита и избирательной консультации согласно норм международного права не имеют юридической силы для изменения принятия Конституции и используются для принятия уставного положения торговой компании или корпоративного траста по римскому праву. А так как отсутствует федеральный закон о, российском голосов... о всероссийском голосовании, то результаты всероссийского голосования не будут иметь силы плебесцита, избирательной консультации или даже местных выборов, а будут являться социологическим опросом населения и не более, где под видом всероссийского голосования будет совершаться акцепт, как акт согласия у участника голосования со статусом колониста-поселенца, лишенного всех гражданских прав и будет являться незаконной формой сбора подписей от граждан СССР каких согласия и акта отказа от доходов и аннуитетов в международных трастах и фондах с 1302 году. Отказ от всех прав человека и гражданина для самопродажи в рабство – Отказ от всех прав советского правительства и советского государства в мире от прав и титулов церковного фода Союза СССР в пользу публичной власти римского консула, общества Иисуса и римского понтифика в России, в Москве. И никак иначе. Дальше эту интересную статью вы можете прочитать по ссылке, которую вы увидите в описании под видео.